Привет, друзья! Субботний лайвстрим у меня на Фейсбуке. Если вы будете смотреть это видео на YouTube, значит, привет вам тоже. Если вы подключаетесь и смотрите вот в течение какого-то там времени субботы-воскресенья, напишите обязательно, откуда вы меня смотрите, потому что для меня это очень важно. В этом видео я хочу ответить на большое письмо одного из моих подписчиков, который задал несколько вопросов. И я его зачитаю сначала, оно большое, поэтому наверное две минуты я буду читать письмо. Итак, Роман здравствуйте, когда-то смотрел ваше видео еще с момента как вы попали в Португалию, потом некоторое время отобрал быт и я отвлекся от идеи переезда. На днях вот у нас в квартире после потопа начал работать мастер от ОСББ из нашего дома, оказалось что он с вами встречался еще когда жил в Португалии. Разговорились Рассказал немного интересного о своей вашей жизненной позиции, что я собственно и увидел снова в ваших новых видео, но это предисловие. Полгода назад я женился и у нас с женой есть очень сильное желание покинуть нашу страну, разногласия только в том, куда именно. Я очень хочу в Португалию, так как влюбился в нее с первого посещения, когда-то я с подругой, Проехал за рулем 1600 километров и мы осмотрели все, что можно было осмотреть за такое короткое время в Португалии. Жена же бредит США. Единственный шанс, мне кажется, съездить еще раз туристами, съездить еще раз туристами и дать ей возможность насладиться и полюбить Португалию. В принципе, она и не против Португалии, но есть один важный фактор, который останавливает ее и немного меня. Легализация. Она готова ехать. Если у меня будет рабочая виза и мы будем находиться законно. Я рассказал об языковых курсах в университете и студенческой визе. Деньги на обучение и жизнь в течение года не проблема. Мало того, у нас останется недвижимость, которую мы сможем сдавать и обеспечить себе дополнительно 250-300 евро в месяц. Мы оба настроены на то, чтобы не работать на дядь, а работать только на себя. Искать направления для развития собственных интересов. Соответственно, не планируем жить на одну зарплату. У жены большой опыт в торговле, особенно в жестких условиях и парикмахер по совместительству. Я айтишник широкопрофильный, с огромным опытом работы в разных сферах. Поэтому я и хотел спросить у вас, если не сложно ответить. Все-таки какой сейчас самый простой способ быстро и с минимальными рисками легализироваться? Ну и второе, я так понимаю, вы сами пробовали и общаетесь с людьми, которые начинали свое дело, насколько вообще проблемно в Португалии, например, открыть торговую точку на улице, мобильную кофейню на колесах или что-то такое. В общем, буду очень благодарен за ответы в любом случае. Смотрите, друзья, это письмо я разделил на три вопроса. Первое, это Португалия или США, потому что если жена бредит в США, значит надо понять, почему она хочет ехать жить в США. Второе, как легализироваться максимально просто и правильно, и быстро. И третье, это по поводу бизнеса, открыть кофейню или еще что-то. Перед тем, как непосредственно отвечать на эти три вопроса, я хотел бы немного порассуждать. Я несколько дней об этом уже думаю и хочу с вами поделиться. Смотрите, я действительно уверен, что в ближайшие 3, 5, может быть 10 лет в мировой геополитике произойдет большое расслоение, то есть э, богатые страны и бедные страны э, будут буквально изолированы друг от друга. Конечно, это какое-то футуристическое заявление, но я делаю этот вывод э, на основании того, что видим э, в политике, например, американского правительства или правительства э, Великобритании. То есть, Американцы, американцам надоели, надоели нелегалы, они выбрали президента, который сказал, я построю стену и сюда нелегалы ехать не будут. Вот. В Великобритании по сути происходит то же самое с Брекситом. то есть а, англичанам надоели нелегальные всякие иммигранты или легальные иммигранты из бедной Европы, с той же Португалии. Вот. Поэтому они приняли решение и проголосовали за выход из Евросоюза. В общем-то Brexit этому подтверждение. Две самых влиятельных страны в мире, ну точно одни из там, 50 самых влиятельных и самых богатых стран мира уже заявили о том, что они не хотят, чтобы к ним ехали. Поэтому они закрываются, они ужесточают разные миграционные процессы, выходят из разных союзов. В общем, вы там бедные живите, а мы тут богатые будем жить по-своему. Почему это еще происходит? Потому что э, сейчас, вот буквально сейчас, через год, два, три, пять, десять, э, ученые разработают э, компьютеры, которые смогут с помощью интеллектуального э, искусственного интеллекта выполнять многие задачи, которые выполняют сейчас э, люди, которые э, низкопрофильной профессии, скажем. Почему иммигранты нужны в Португалии, почему иммигранты нужны в США, были, почему иммигранты нужны в Великобритании. Потому что никто не хочет быть сантехником, никто не хочет быть на стройке, никто не хочет носить э, раствор. В общем, грязные работы никто не хочет делать иммигранты готовы делать грязные работы в течение года два три пять за то что им дадут в течение там 50-20 лет паспорт вот они готовы 20 лет работать на грязной работе для того чтобы их дети работали в общем-то после университета и были гражданами развитой страны например соединенных штатов америки или великобритании с развитием робото... с развитием роботов с развитием искусственного интеллекта ну вот Условно, необходимость в строителях отпадет, но может быть не в таком вот там полном масштабе. Но в общем, если робот сможет подавать раствор, зачем человек, которому надо будет потом дать паспорт, а потом их детей кормить и, и принимать их культурные какие-то особенности и традиции. Поэтому лучше мы настроим так, чтобы робот подавал и закроем, закроем границы для того, чтобы иммигрант не ехал. И это все к чему? Конечно же, это быстро и очень вот так два как бы которые, над которыми можно рассуждать и рассуждать. Есть противники, есть те, кто поддерживает эту теорию. Я поддерживаю эту теорию и думаю, что вот так произойдет. Произойдет расслоение, закроют границы. Это не только касается условной России, там, которую сейчас изолируют от, от другого мира, это, это будет касаться возможно и Португалии, может быть и Украины, может быть и других там, менее развитых стран, потому что США не нужны бедные португальцы, а мы бедные. Я не говорю про индусов, мы бедные, потому что мы не можем приехать и купить за 500 тысяч евро недвижимость. В общем, поэтому у нас есть 2, 3, 5, 10 лет для того, чтобы прыгнуть куда-то и оказаться на правильной стороне. Если мы окажемся в условной бедной стране, значит граница закроется и мы останемся в бедной стране, скорее всего. Если мы э, окажемся на богатой стороне, значит граница закроется и мы там, и мы там останемся. Над этим надо думать, в общем, ну, думать над этим надо серьезно и анализировать, потому что точно закроется. Теперь возвращаясь к вопросу непосредственно человека. Жена бредит в США. Я хочу жить в Португалии. Полгода, замуж, полгода женатый. Задай вопрос, почему жена хочет ехать в США? Почему? Просто. Бытует стереотипное мнение, что в США большие зарплаты, что в США свобода, что в США большие возможности. Поэтому она хочет ехать. Если она хочет ехать, потому что в США много денег, то надо над этим думать, потому что в Португалии денег нет. А, узнай, почему она хочет ехать в США. Я тоже хочу ехать в США, потому что там много денег. Потому что а, я не знаю, сколько там зарабатывают условные нелегалы. Вот, а, я знаю, сколько они здесь зарабатывают. Это 500-600 700 евро если 800 если очень много работ очень много это 70-80 часов в неделю если столько работать нелегально можно заработать 800 евро а в США я не знаю сколько работают, я поеду туда я узнаю сколько они там получают или кто-то приедет сюда из США я точно у них возьму интервью и они мне расскажут сколько получает там человек нелегальный но я мониторил Facebook страницы где-то два года назад и видел, что люди ищут, например, няню, да, вот няню для ребенка. И они готовы платить 150-200 долларов за э, сутки. Э, я не знаю, насколько это правильно, правда. Я не был в США, но я вижу, что люди ищут няню на сутки, они готовы платить 150-200 долларов. Чтобы заработать в Португалии 200 долларов, э, надо работать неделю. Вот неделю, это очень хорошая будет. Ну, это не очень хорошая, но это нормальная будет зарплата за неделю. Второе, я вчера смотрел фильм «Запах женщины» 1992 года. За три дня, или за четыре, за Thanksgiving days, ему заплатили 300 долларов. 300 долларов в 1992 году, то есть богатые остаются богатыми, бедные остаются бедными. В 1992 году за 300 долларов в Украине надо было, ну мои родители работали наверное год, в то время как в США это Зарабатывали за 3 дня 3-4 дня вот сиделкой, фактически. Кто не смотрел фильм Запах женщины, посмотрите просто, просто фантастический фильм, таких уже не снимают. Поэтому, если цель деньги, значит это точно не Португалия. Если цель наслаждаться жизнью, океаном, климатом людьми быть близко к украине это может быть португалия но этого всего нет если тут нет денег то есть если ты не сможешь зарабатывать если ты с женой не сможешь зарабатывать полторы тысячи евро в месяц я думаю вам ну как бы вы не будете видеть не там ни, ни, ни, ни океана ни климата не ни, ничего потому что я жил в квартире за 300 долларов это это плохая жизнь за 300 евро. Это плохая жизнь, потому что у меня окна выходили на соседний дом, я не видел ни солнца, ни неба, в общем, ничего. То есть ты приходишь, ночуешь, идешь дальше работать. Привет, Саня. Я раньше говорил про Великобританию, если тебе есть что добавить, посмотри сначала и напиши в комментариях, пожалуйста. То есть, если, ты, если семья из двух человек не будет зарабатывать полторы тысячи евро, вы не будете видеть ни океана, ни, до, ни хороших добрых людей, ни вкусной еды, ничего, буквально, потому что, а, потому что вы будете пахать и все, и жить, ну как бы жить в плохих условиях. Вот. Чтобы заработать полторы тысячи евро, надо пахать по 80 часов двух Поэтому вот, подумайте об этом. В принципе, я уже несколько несколько э, недель или месяцев думаю о том, что если бы я сейчас э, был в Украине и я бы уезжал куда-то, вот задача была уехать, я бы, наверное, прыгнул бы в самолет и улетел бы в Нью-Йорк. То есть будь что будет, вот будь что будет, все равно будет все нормально. Ну, если работать, если стараться, если пытаться интегрироваться, если, э, если ну, думать, вот плюс один год, плюс два, плюс пять, что делать поступать на курсы, знакомиться с людьми, посещать, стараться быть полезным. Если бы я делал все то, что я делаю здесь в Португалии, делал бы в Нью-Йорке, я бы остался бы жить в Нью-Йорке. Сейчас уехать из Португалии в Нью-Йорк? Ну, я как бы хочу это сделать. Ну, то есть, я говорю о том, что я хочу. Я участвую в грин Card, но я не представляю, вот если мы выиграем грин-карт, как я уеду? Ну, пока я не представляю. То есть, я это сделаю, потому что я не прощу себе до конца этой жизни, вот. И я как бы не смогу смотреть вам в глаза, если я говорю ехать, а сам выиграю и не поеду. Я поеду, но вот, но это будет очень сложно, потому что, ну, это сложно. Поэтому я бы уехал в США. Ну, вы думайте, потому что сложно здесь, сложно там. Я не знаю, как сложно там, но я думаю, что, ну, не сложнее, чем здесь. Ну, не сложнее, потому что здесь сложно. Не надо смотреть только на мою историю приедьте, пообщайтесь с, с теми, кто здесь живет там тоже 2-3-5 лет. Второй вопрос по поводу того, как проще всего легализироваться. Проще всего легализироваться, э, я думаю, сейчас за счет учебы здесь. То есть, смотрите, я 3 года здесь, э, у меня нет резиденции, э, я еще не легализировал, я не могу выехать из Португалии, вот за три года я заплатил, ну считайте, за меня и за Алину мы каждый месяц платим где-то почти 550-600, наверное, 600 евро налогов. Вот налоги для того, чтобы легализировать. 600 евро за два года я два года уже плачу чуть больше, там два года и два месяца. В общем, и буду платить. Вот посчитайте, сколько я заплатил налогов. 600 евро в месяц в течение 24 месяцев это большие деньги, колоссальные деньги. Что бы я сейчас сделал? Я бы сейчас вот э, э, купил какой-то курс магистратуры, например, да, нашел бы самую дешевую магистратуру. То есть это не надо там, в общем, становиться там физиком-математиком. В общем, самую дешевую, типа там филологический факультет какого-то университета, не топового университета, например, в Лиссабоне. Купил бы там курс магистратуры, например, для Алины или для себя. Не знаю, мы бы выбрали купил бы его там за 2-3-5 тысяч долларов, я не знаю сколько они стоят, но думаю от 2 тысяч евро они стоят. Вот простые, простой факультет простого университета. Например, Алина бы поехала бы сюда учиться, приехала бы учиться, год бы училась на магистратуре. В это время я бы приехал за ней, ну сразу, мы одновременно приехали бы и я попросил бы резиденцию на основании того, что моя жена здесь учится. Мне бы дали резиденцию скорее всего с правом работы. Вот, это происходило бы вот так, Алина поступает, мы платим там 3000 или 2000 евро за то, чтобы она училась на платной основе в университете. Я сразу, ну, я сразу же прошу резиденцию для себя, она получает вот, мы платим, через месяц у нее резиденция, мы подаем документы, что я ее муж, я должен быть с ней, и через там, месяц, два, три у меня тоже резиденция. Все. Я выхожу на рынок труда с карточкой, скорее всего, с правом работы, но если даже без права работы, это уже карточка, которую можно играть, то есть ты можешь принести документы, из, найти работу где-то, принести контракт, сказать, что у меня не совпадают графики работы и учебы, поэтому дайте мне, пожалуйста, право работать, и вам дадут это право. Смотрите вот эту идею мне дали ну как бы я об этом тоже думал но вот подтверждение мне дали ребята из из порта они они врачи они приехали сюда вот таким образом приехали в январе сейчас уже есть резиденции и впрочем ну в принципе они как бы легально находятся здесь уже там какое-то время и ну и все все и ищут работу и все это видео о них выйдет в течение месяца двух у меня на канале сможете посмотреть вот так бы я легализировался сейчас вот лучше лучше один год пусть один год э, там, вы или жена учится э, интегрируется в общество знакомится с португальцами учит язык потому что вы выучите этот язык за год вот и сразу получить документы иметь свободу путешествий свободу передвижения поехать домой приехать ну в общем все иметь вот. Поэтому я бы поступал в университет. И третье, по поводу бизнеса. По поводу бизнеса вы спрашиваете. Смотрите, жена, жена имеет там, большой опыт в торговле. Это неприменимо здесь. То есть, ну, как бы все может быть применимо. Смотрите, вот пример. К нам приходила девушка, к нам в Брисмедиа, я искал девушку с английским языком. Она пришла, но начала делать работу. Я вижу, что языка недостаточно для нашего, как бы, для нашего уровня работы. Но я вижу, что она старается, она ну, ответственная. Она вот, ну, вот Надо найти ей работу другую, потому что я не хочу потерять этого человека. И мы нашли ей работу. Вот Какую-то начали платить ей какие-то деньги. Через месяц-два мы нашли второго клиента, начали ей платить чуть больше. Вот, то есть все может быть. Как бы мы искали с английского, с английским, английского нет, но мы нашли для нее работу. Поэтому вот, э, опыт в торговле, особенно в жестких условиях там, постсоветского пространства, он как бы скорее всего он не нужен, но может быть все. Может быть такое, что он где-то и кому-то понадобится, надо пробовать, а для этого надо знакомиться. Вы айтишник, широкопрофильный. Ну, я вообще не понимаю в чем вопрос. Приезжайте, пусть жена учится в университете, зарабатывайте э, онлайн и, и все дела, то есть ну, и живите себе комфортной жизнью. Если вы не хотите быть айтишником, а вы спрашиваете, что хотите открыть какую-то э, передвижную точку продажи кофе и все такое, э, ну, для меня это странно конечно, э, но я скажу так, что передвижные точки кофейни тут вообще не работают. То есть, Тут очень высоко, очень развита культура кофе э, кофепития. И португальцы пьют кофе там 3, 5, 10 раз в день. Ну, может не 10, но 3 точно. Пьют в кафе с, с пирожным. Они не пьют на ходу. Они не спешат там, в общем, как это происходит там, в Киеве, в Москве или в Америке, когда пьют в пластиковых или в, в картонных. В стаканах пьют на ходу в машинах и все такое. Они садятся и спокойно пьют кофе с с, там, с рюмочкой может быть какого-то портвейна. Вот. Поэтому кофейность здесь не пройдет. И Более того, вы приедете сюда, вы хотите вложить деньги в какой-то бизнес, в 99% случаев вы прогорите в первый же год. Потому что Португалия она особенная. То есть я не говорю, что все одинаковые, а да, Португалия она особенная. Португалия не такая как Киев, не такая как Россия, вот. она другая, тут другие люди, у них другие традиции, они по-другому видят мир. Тут люди приезжали и открывали там, русский магазин, там, ну условно русский, там, с речкой например, да, или, или со сметаной нашей, или халвой. Люди не хотят этого, ну они не хотят, им это не надо. Ну придет э, там, дядя Вася, и тетя, тетя Зина, придет купит у вас халву, все остальное пропадет. Люди открывали ресторан с русской кухней, он закрывается. Люди приезжали, открывали там, допустим, цветочные магазины. Вот цветочные магазины. Они не нужны здесь. То есть они смотрят, ну, мужчины, дураки, не дарят женщинам цветы. Я открою тут вот цветочный магазин, и у меня пойдет. Они прогорали сразу же, деньги улетали. Люди открывали кафе португальцы к ним не ходили, потому что, потому что там не такая атмосфера, потому что там не играет телевизор, там какой-то там канал их местный, в общем еще по каким-то причинам. Люди улетали отсюда без ничего. Посмотрите, кстати, вот если хотите узнать больше о ресторанном бизнесе, вот о бизнесе общепита, посмотрите мое видео с Кариной Саркисян, у нее два, два бара, один бар, один ресторан и и еще что-то по моему то есть мы там вот в четырех видео буквально очень детально разбираем почему не надо открывать ресторан здесь посмотрите это и это касается всего передвижных точек там задвижных точек каких-то там еще каких-то идей привезенных с киева из москвы они тут не будут работать вам надо прожить здесь 10 лет вам надо выучить португальский вам надо э, начать пить кофе начать опаздывать везде вам надо полюбить бакаляло, эту треску сушеную, вам надо полюбить пляж, вам надо пить вино, в общем вам надо стать португальцем для того, чтобы начать продавать португальцам. Португальцы у вас не будут покупать, пока вы не будете португальцем. Чтобы стать португальцем надо прожить 10-15 лет в их обществе, интегрироваться абсолютно полностью. Поэтому э, мое ну, я не могу советовать, но я бы сделал так вот, если бы сейчас э, я был в Киеве и у меня было с женой страстное желание переехать куда-то за границу, например, у меня в Португалию, а у, у нее в США, то я бы точно э, выделил бы там, по 1000 евро или тысячу евро на Португалию, 3000 евро на США, полетел туда и полетел сюда. Э, Зашел бы в русскоязычные группы там и там и там, познакомился с людьми, постарался э, Постарался назначить с ними встречи и посидеть вот так вот за кофе, угостите кофе, обедом, я не знаю, там, ну, в общем, заплатить деньги. Вот посидеть, по-человечески поговорить, расскажите, как там живут. Вот я хочу открыть кофейню, я хочу айтишником. сколько стоят квартиры, как тут зимой, как тут летом. Вот просто по-человечески поговорите, поговорите с пятью-десятью людьми, вот приедьте туда, походите, поговорите, попробуйте ощутить э, жизнь в этой стране не туристом, а, а вот максимально принять информацию от тех, кто живут здесь давно, от тех, кто живут здесь недавно, три года, 17 лет, вот пусть они вам расскажут, какие у них разочарования, вот и после этого приехать и принять решение. Еще важно, что если, если вы сейчас вот ну, колеблетесь, США, Португалия, США, Португалия, жена хочет одно, ты другое, если вы убедите, но вы не будете вот так вот, ну тут будет жопа просто, потому что приехать сюда будет очень сложно, ну, морально, психологически. Вы будете переживать, скорее всего, скажем, семейные вот сложности в отношениях, потому что надо будет кому-то там работать, может быть переступать через какие-то свои там принципы, типа там идти мыть там посуду, еще что-то делать. В общем это все будет сказываться на отношениях, поэтому если вы вот вот не вот так вот, то я не знаю, лучше подождать наверное. Вот подождать, пожить в комфортных условиях дома, понять, что вы вот полностью вот поддерживаете друг друга на 100-500 миллионов процентов и тогда вот сказать типа все мы хотим поехать допустим в португалию потому что мы хотим чтобы наши дети внуки правнуки жили допустим вот в цивилизованной там стране без там без того что происходит в наших там условных странах вот. тогда вы готовы пережить пять лет каких-то там сложностей вот, переживаний там в сложных условиях материальных каких-то сложностей вот я бы советовал вот посидеть спрашивали что делать после 45 после 45 после 45 я бы первое что сделал я бы э, попытался разобраться с фейсбуком э, я бы нашел бы людей вот таких как вот я роман стельма в португалии нашел бы в разных странах я бы с ними там ну смотрел, что они пишут, смотрел, что они э, рассказывают, о чем они рассказывают, какие акценты они расставляют, пытался разобраться. Ну, например, вот я считаю, сейчас э, в начале видео сказал про искусственный интеллект. Вот, например, в 45, ну, может быть, вы не знаете, что это такое. А, вот, но я об этом говорю. Вот сядьте и прогуглите, что такое искусственный интеллект. Я говорю, Facebook, что такое, ну, что Facebook, что такое группы в Facebook. Найдите людей, найдите блогеров, послушайте, посмотрите, выберите себе топ-10 человек в разных странах, попытайтесь понять вот, о чем они рассуждают, какие, э, о чем они говорят. Постарайтесь быть им полезны. И вот когда вы решите, что, вот, например, я хочу жить в Португалии и вы будете полгода за мной следить, например, видеть э, там, видео с разными участниками. Там, я не знаю, комментировать мне, что-то такое делать. В общем, чтобы я вас заметил, ну, вы мне напишите, Роман, вот мы хотим с вами встретиться и поговорить, например, по-человечески, расскажите вот плюсы, минусы. Вот может быть вы мне напишите, Роман, познакомь нас, например, там с, там, не знаю, с Кариной Серкисиан, там, с другим человеком, с которым я записывал видео. Ну, конечно же, я это сделаю. Вот. Поэтому в 45, конечно, вы, вы не можете стать айтишником, например, да, или там э, digital каким-то там э, маркетологом. Ну, наверное, скорее всего, но вы можете добавлять ценности людям, которые вам могут быть полезны. Вот я бы начал это делать и делал это там в течение полугода, года, ну, искренне, по-настоящему, то есть действительно пытаться э, помочь, э, потому что там условно у меня есть какие-то потребности, у кого-то другого блогера есть какие-то потребности. Вот постарайтесь помочь ему каким-то образом, ну, я не говорю финансово, да, но условно ваш лайк я замечу, ваш комментарий я замечу. И если вы это будете делать системно, ну понятно, я замечу. И другой это заметит, и постарается вам помочь в этом. Ну, если вы у него что-то попросите. Я бы это делал. И через. И если вам сейчас 45, 46, 47, в 48 я бы сказал, типа, я еду к тебе, условно, расскажи мне, пожалуйста, познакомь меня с одним, другим, третьим, десятым и. Я вас познакомлю. Мне это вообще ничего не стоит. Вот. А дальше, ну, это работодатели потенциальные. Это потенциальные работодатели, которые могут сделать и вызов, могут сразу сделать контракт или там гарантировать вам какие-то условия. Ну, это люди, которые могут обеспечить вас работой. Вот так вот. В общем, длинное видео получилось. Я не знаю, выложи его в YouTube или нет, потому что там 30 плюс минут. Ну, в общем, хороших выходных всем. Пока-пока.